моего канала привет гости привет э, всем кто просто проходил мимо и зашел на мой канал э, сразу хочу сказать у меня <как> много кто спрашивает почему ты не снимаешь некие новые видео в том сезоне я просто не успел снять видео с запасом чтобы хотя бы там три 4 5 6 <как> и так далее я маленько болею Простыл. Ну, несколько видосов хотя бы, чтобы зимой их потихоньку загружать. Ну, как многие делают. Я не успел ничего поснимать. И все видео, которые, то есть, ну, последнее у меня было там э, про колчака. Ну, типа, где зарыто золото колчака. Это там тоже прикол в своем таком в своем роде. И я сегодня решил пойти попробовать покопать, чтобы снять какое-то видео, ну и вообще как бы ни разу еще не ходил после зимы. На улице у нас сегодня, наверное, градусов 12 тепла, плюс, но земля замерзшая, то есть лопатой не продолбится вообще. Вот, Но ну, я думаю где-то еще недельку может и земля уже отойдет и можно будет смело ехать копать. Так... Что я хотел сказать еще. Еще что-то хотел я сказать. Спасибо всем, кто остался на моем канале. Потому что я думаю, что за это время, да, там, ну, там глубокая осень, зима и уже почти кончается весна. У меня никаких роликов не было. Ну и то есть можно было и отписаться, уйти с этого канала, с моего. Спасибо всем, кто остался. Ну и всем, кто подписался, естественно, спасибо. Очень приятно, когда люди спрашивают, Андрюха, где-то там пропал, почему нет у тебя никаких роликов и все такое. То есть ну, всем еще раз передаю привет. Ну и вот сегодня я снял маленький коротенький ролик, такой небольшой. Ну это то, что получилось у меня, потому что там просто лед не продолбится. Ну... Посмотрите, сейчас сами увидите, почему я до сих пор, ну не до сих пор, а почему я вообще сейчас не, не выпускаю новые ролики. Наверное, все думают, что у нас тут уже тоже можно копать, как и на Западе. Нет, у нас в Сибири копать невозможно. Есть только там по заброшкам, но по заброшкам у меня не получилось вообще поездить. Ни зимой, ни весной, то есть вот так вот. Ну, как-то так, в общем. Через недельку, наверное, полторы-две я уже начну выкидывать ролики. То есть ну мы начнем ездить там по интересным местам. По заброшенным деревням всяким ну и буду снимать опять ролики буду выкидывать и ну, думаю будет интересно ну а пока посмотрите там что я сегодня наснимал ну, все до встречи в новых моих видеороликах которых еще пока нету но они скоро появятся всем пока смотрите ролик Вышел покопать Ребят, всем огромный привет Вот такая у нас сейчас В природе обстановка Казалось бы, вообще Все уже там, земля может подоттаяла да? Они а тут-то было Уже все копают вовсю Я вот думаю, решил выйти Попробовать Лопатка у меня Еще с того сезона Грязная не помыл даже взял, сейчас вышел. Ну и вот, что у нас получается. Земля, лед. Хотел попробовать покопать. Правда, уже на выбитых местах, ну, возле дома. И, походу, ничего не получится. Сейчас пройдем до речки, посмотрим, что с рекой. Все говорят, когда ты уже будешь копать. Где там твои видосы? Ну вот так у нас тут. Земля замерзшая, снег еще лежит местами. Покопать не получится. Сегодня погода теплая, очень даже теплая. Я курточку одел зря, наверное. Прям я не знаю, там сколько, но градусов на 12 точно есть. Плюс я имею в виду. Плюс 12. Речка уже оттаяла, потекла. Лед в этом году не пошел. Заторов не было нигде. Ну вот эти места, все мной уже схоженные, все повыкопанные, повыбитые. Думал хоть начну. Первый свой ролик отсюда хотя бы. Уже терпение. Лопнула, кончилось. Хочется поискать, покопать. Но, наверное, не получится покопать. Над каждой ямкой костер жечь не будешь. Это совсем уже. Надо заболеть, <motivation> чтобы каждый сигнал отогревать. Так что будем ждать. Еще на недельку, может полторы, пока отойдет земля. И попробуем. Ну, уже, наверное, не здесь. Поедем уже сразу на какое-нибудь интересное место. За зиму подготовил я. Небольшой маршрут. Вот. Ну а пока как-то так. Озеро стоит. Лед не растаял. О. Такая картина у нас в Сибири. Рановато еще. Для копа. Там вообще вон сугробы лежат. Большие. Трава здоровая лежит. Траву не примяла, не придавила. Ну-ка попробую сейчас здесь. Да, замерзшая. Лопатка И не втыкается даже вообще. Так, если только поверху что-нибудь пособирать. Но он лед. Я решил немножко походить и вот такая находочка в замерзшей земле ключик ключик о сломанный сломал о, кусочек отсюда, кусочек отсюда. Смотри, как легко сломался прям вообще аккуратненько подделывал он сломался ладно за м что-то там за м написано вот такой ключ пойду маленько пройдусь еще короче верхние сигналы можно собирать ну вот видите толщина которая копается остальное все лед Опа. Попробуем, посмотрим, может монитосик какой-нибудь дернем. Хотя я здесь уже все повыдирал, что можно было. Но земля сырая, может даже получше будет видеть. Если что найду, покажу. Опять вернулся на это место, оттуда и где-то в кусочки. Да, вот если видно. Это вот наверное советик какой-нибудь. Да. Советская, наверное. Да, а нет, наша ходячка. 10 копеек. А, не фокусируется. 10 копеек. Сколько я их уже здесь пособирал? Это вообще куча. Вот гора их у меня здесь была на место. В сумочку сейчас пройду вам в ту сторону вдоль реки ну это у меня коп первый можно сказать в этом году не можно а так и есть первый экспериментальный все что можно поднять сверху потому что вот такая трава уже такая там и вот эта вот трава там уже нефиг даже делать здесь еще можно покопать вот на такой где трава лежит под ней прям лед он там сейчас ходил там прям лед под ней так что это коп экспериментальный. Тоже в этой же ямке. Так, неправильно я сделал, да? Конечно. Вот так развернуть. О, моя селфи-палка. Вот так сейчас сделаем. Ага. И тут опять будить что-то. 48-47. Сейчас попробуем. Так. Опс. Один рубль наш ходячка да здесь их столько было в том году ой-ой так у телефона не буду снимать так оставлю его сейчас пойдем дальше там включу покажу вот она ямка где я поднял Десятик с рублем И вот иду буквально вот. Так, камеру Эх, Сейчас попробуем вырыть Не знаю, что там такое но... Вот так сейчас поставлю камеру Пробка А показывала красиво 85 Ладно ну, Где копеечки Советская Мне дались с трудом Год я не вижу. По-моему 61. -й. Видно там? камера трясется. О, упала. Ну ладно. Советская две копейки. Тут лед. Вот ямка. Куда ее вырыл? Тут просто лед. Невозможно даже долбить. Надо с ломиком тогда ходить. Еле вырвал ее. Сантиметра глубиной лежала невозможно копать вообще Если видно но вообще невозможно сейчас попробую выдолбить но это навряд ли сейчас поставлю на паузу короче с таким успехом можно все повредить. Сигнал выкопан, Сейчас посмотрим. алюминиевая пробка Это фольга фольга у меня показывает сорок тридцать ну, сейчас попробуем не стоит на месте прибор О, лезть помягче. Что-то тут все пищит. Вообще все рубль рубль опять вообще просто валялся ну, по моему там еще что-то было как помимо рубля нет не было больше ничего Рублишка. 68-69. Это, скорее всего, вот так. Это, скорее всего, кань пробка. Ой, блядь. Промахнулся. Может, даже впорол. О, пробка пополам свернутая 67 60 сколько там 8 69 было обычно у меня пробочки так и показывать 46 показывать сейчас поставим Посмотрим, что это у нас такое, здесь 46 О. Монета 15 копеек Красная такая Тоже 1961 год Ой. Не видно, да? Ну. Такой вот у меня фокус. 15 копеек, в общем, 1961 год. Ну. Что я могу сказать? Душу я отвел. Запыхался, правда. Это, конечно, не в кайф по такой земле ходить копать ребят, ну в общем получился вот такой коп у меня сегодня это первый коп в 2018 году первый мой выход решил проверить все таки но можно копать или нет, но еще копать невозможно кайфа от этого копа не получишь однозначно потому что приходится долбить землю сигнал жалко оставлять и поэтому лучше сейчас не копать не мучить себя а подождать еще недельку. И все будет нормально, земля оттает. Ну я все равно рад, что я сегодня вышел покопать. Потому что всю зиму сидел, ждал, металлоискатель крутил в руках. Думал, что, куда пойду. Ну, сходил. Как-то так, в общем. Скоро будут новые видео. Скоро мы соберемся там с парнями. Жека, Витя, Серега Жека второй там, да, Нас уже здесь достаточно И куда-нибудь сгоняем Покопаем Ну вот как-то так, ребят Всем пока, ставьте лайки Хотя не за что Но все же Подписывайтесь на канал Я думаю, что в этом сезоне будет интереснее Намного, чем в прошлом Постараемся Поездить по интересным местам Всем удачи, до встречи на канале.